всем привет вы на канале как заработать в интернете и в этом видео я хочу вам рассказать и показать куда можно вложить деньги и на этом заработать на чистом пассиве также на всех данных проектах есть партнерская программа смотрите три недели назад я заходил в такой проект как сельтрон вот он работает еще и платят в этом проекте я уже купился. И на чистом пассиве именно от депозита, я заработал уже здесь. Получается 3 выплаты на чистом пассиве 45 TRX. Также я сегодня еще вывел партнерские 75, и того уже более 100 TRX. Я с партнерскими здесь заработал. Вот я сегодня здесь выводил 15 TRX и 74 TRX данный. Хайп проект платит сколько он еще будет работать и платить я не знаю чтобы в нем заработать нужно пройти регистрацию далее нажать кнопочку депозит обновление майнера вот кошелек на этот кошелек перекинуть от 5trx и выше и данный хайп майнинг он будет работать автоматически ежедневно заходим Нажимаем кнопочку вывод и снимаем свою прибыль. Далее я снимал обзор про проект VETA.CM. Это магазин. Первый видеообзор у меня на канале вышел вот 7 дней назад. Ежедневно здесь можно зарабатывать от 6 до 18%. Здесь, чтобы зарабатывать, нужно пройти регистрацию. Далее. Нажать кнопочку Research, пополнить здесь баланс. Также про регистрации здесь нам дадут 16 TRX. Более подробно будет ссылка в описании. Пойдите, ознакомьтесь и почитайте. Вы покупаете здесь магазин. Я сначала купил себе VIP1, попробовал, как что работает. И далее я купил VIP2. После того, как вы покупаете здесь магазин, заходите ежедневно и выполняете здесь 10 задач. Далее, когда вы все выполнили, нажимаете кнопочку вывод и выводите свои деньги. В этом проекте мне удалось заработать уже достаточно. Я в принципе и не считал, сколько мне здесь заработать удалось вот все мои выводы средств. Доллар 26, доллар 62, доллар 44, 8,47, 66, долларов 38, 44, 16, 36. И вот последняя выплата была вот сегодня 8 долларов 33 цента. Вот она выплата. Все успешно, все платится. Этот проект долгосрочный. Здесь еще можно вкладывать деньги и в нем заработать. Здесь вот люди вкладывают VIP3, VIP9, VIP4, VIP1. Здесь такие нормальные депозиты показываются. В режиме реального времени идем дальше следующий проект в который я зашел это pet shop здесь покупаем собак и собаки нам будут приносить прибыль заходим во вкладку animal выбираем здесь себе тарифный план я выбрал vip 1 купил вот эту вот собаку и она мне ежедневно приносит прибыль доллар 25 здесь при регистрации нам бонусом дают 15 долларов и чтобы здесь зарабатывать нам нужно приобрести собаку номер один вип уровень номер один здесь купить то есть пополнить на 10 долларов ежедневная прибыль у нас будет доллар 25 это свежий проект он только развивается здесь также можно вкладывать деньги и зарабатывать с этого проекта я уже выводил три раза Доллар 25 это от моего депозита. Далее вот эта партнерская программа 145 долларов. И сегодня я вывел 100 долларов. Также партнерская программа. Все выплаты у меня на кошельке. Вот она выплата. Снимал я получается 43 минуты назад. Все успешно, все платится. И самый новый проект. В нем я только начал принимать участие. Работаю в нем более суток. В этом проекте также покупаем, активируем VIP уровни и за это получаем прибыль. Более подробно я ссылку оставлю в описании, перейдете, почитаете. Здесь, чтобы сделать депозит, нажимаем вот ресурс, пополняем деньги, далее идем в магазин, выбираем, определяемся с тарифом. У меня вот здесь VIP статус номер два. И я с этого статуса могу каждый день выполнять три задачи. Получается 8,5% от депозита. Я депозит здесь сделал на 35 долларов. И зарабатываю ежедневно по 3 доллара 82 цента. С данного депозита я буду зарабатывать до того момента, пока будет работать данный проект. Вот мои две выплаты. Одна выплата, вот я вчера выводил 3 доллара 82 цента. И сегодня я вот вывел 3 доллара 82 цента. Также вот она выплата у меня на кошельку. Данный проект платит. Кому интересен такой способ заработка, я вам показал 4 проекта, в которых можно зарабатывать деньги. Самый свежий это Amount Shopify. Этот проект, я уверен, что в нем один-два круга можно пройти и в пэдшопе так само можно еще как минимум один круг здесь мы пройдем. Я смотрю статистику на YouTube, кто сюда заходит, как развивается проект. В этом проекте я думаю, что пройду я кругов два, это точно. Я здесь пройду два круга и заработаю немного один. Всем желаю... Больших заработков в интернете. Всем хорошего дня и всем пока.